Как быстро убрать жир с живота или зеленый кефир? Тема этого ролика. Здравствуйте, я вас приветствую на канале здоровое питание для похудения. Итак, как быстро убрать жир с живота или зеленый кефир? Замените завтрак этим напитком и забудете о жире на животе. Срок – неделя, чтобы проверить результат. В последнее время можно встретить напитки для стройности на любой вкус. Рецепт этого коктейля для похудения хорош тем, что в его составе только самые простые и привычные нашему желудку продукты. Поэтому и усвоится он легче, и пользы принесет больше. Кефир вкусный и необычно полезный продукт, который можно употреблять даже кто плохо переносит молоко. А с добавлением свежей зелени он становится незаменимой составляющей диетического и здорового питания. Ингредиенты на две порции. 300 мл кефира жирностью 2,5%, 3 веточки петрушки, 3 веточки укропа, 3 веточки кинзы, 1 небольшой огурец, щепотка соли и черный перец. Всю зелень моем, сушим и мелко режем. Огурец натираем на мелкой терке. Зелень и огурец помещаем в чашу блендера, вливаем чуть кефира. И взбиваем до однородной массы соли, затем добавляем оставшийся кефир и снова взбиваем. Выливаем коктейль в стакан, добавляем перец, украшаем веточкой зелени и пьем на здоровье. Коктейль получается с необычно мягким и сбалансированным вкусом. Можете заменить им завтрак, если хотите слегка скорректировать вес и подтянуть живот, и ужин, если хотите добиться еще более выраженного результата. Не забудьте поделиться этим рецептом с друзьями, поставить лайк. Подписаться на канал и будьте здоровы!